У нас на Урале на дают, камни Я как раз-таки встречал где даже финишное покрытие. Это идет просто пенопласт. Полностью у меня пенопласт только какой-то повышенный плод. Ну здесь надо будет затирать швы и красить цвет цвет крыши, да. например. А, а я вам давала уже на швы? Нет. А, и вы мне свою не давали. У меня нет такого. <свят> по запросу зеленый строитель. Зеленый строитель? Да. А вы здесь где стоите? Стоим, ходим. <laughs> а вы строите, да, получается, да? каркасные. Хоть какие. Ага. Что хотите, то я Возьмите, пожалуйста, про Для цоколя у вас какие-то есть рекомендации, чем отделывать. Нет, цоколь, ну, как лента. Ну, говоря, какие могут быть рекомендации, выбора материалов, пожалуйста, предостаточно могут быть металлические панели, можно пластик деревом мы а, Сейчас а, идут а, пенопласты, пожалуйста, Ну вот надо? под брусовый дом клееный брус, вот цоколь, чем вот обычно отделывают? Даже не могу. По разу. Да, у кого такие предпочтения? Нет. Mm. Mm. Mm. Вот что по соколю точно каких-то там определенных вариантов любимых как такового нет нет Не замечал mm. никогда. Mm. Это ваше? Да вот у вас объекты да, показывают тут. вас вы еще построить, да? Да я видеоблогер как бы строю для себя там соломенный дом. И у меня друг с клееного бруса построил и вот ищет для цоколя материал. То есть вы вот просто наружную отделку хотите что Да. Петрович, чем цоколь лучше делать? Наружная отделка. Вот построенный дом из клееного бруса. бетон? Да, бетон. Там нет понятия лучше, там понятие, чего заказчик хочет. Угу. Народ у нас на Урале, на Юрсове любит камни облицовывать там Имитация камня, да? Имитация камня там, там, Задача найти гармонеру Чтобы это не отвалилось до да, них Понятно А вы, конечно, тоже... Да, я не знаю Я думаю, вот термопанели, имитация под камень как бы два в одном получается, и как, утепление. утепление, да, и сразу вот, я декорация. Я не знаю, панелях поговорить, но они там на основе, грубо говоря, пенопласта были, да, формованные там. Меня раздражает в этом деле идея нормальная, но уж больно это все вот так. Фрубкая. Фрубкая. Потому что эксплуатация нет. дома не один год но... ну, ну понятно, нет. там вот именно у этих панелей сверху идет Такой как цементный слой как С толщиной, там, не знаю, сантиметр два Я уже на основе пенопласта Их у финишный декоративный слой там может быть на основе пластика может быть на основе бетона может быть на основе металла. есть а причем несколько лет назад на выставке я как раз таки встречал где-то даже финишное покрытие это идет просто пенопласт полностью пенопласт только какой-то повышенной плотности И даже такое я встречал Поэтому, говорю кто, кто, кто на что Понятно. мы один раз применили Утепляли цоколь, мозатор, утеплителя, делали обрешетку, мозатор, утеплитель и полимерная террасная доска. Композитная полимерно. террасная Но доска, да. А сверху делали... Как я себе цвет выбрал, выглядит вот тоже. Листыницы давайте отделаем. Листыницы. Да. Будет, во-первых, очень красиво. Вы, лиственница на наружной отделке дома выглядит всегда выигрышно, богато, дорого. А лиственница, а сверху чем вы покрываете, чтобы красиво? Да. лучше всего маслом. Маслом. А какое масло используете? Ну, до сих пор использовали декурило. По выбору заказчиков mm. можно отколировать и будет. У нас тоже вот из опыта несколько отделок листвичных домов. И настолько красиво смотрится. Но я, конечно, как патриот дерева. Мы сами вот, своеобразные. Только да, примеры это... оттенков может быть mm -hmm. Это масло. Да. да. посмотрите, вот как. Это тикуриловская, будет... да, это именно. Мас... Здесь ага. Ну вот она на ощупь дерева мне вот это нравится в масле и выглядит богато. и текстура дерева проявлена здесь просто ну, мне вот цветные если честно не очень не вот под натуральное дерево то есть минимум искажения да, они есть и бесцветные или вот видишь? коричневое классно смотрится вот, кстати вариант отдел То есть композитная террасная доска Сверху было постелено в качестве отмостки, что ли, так назовем. То есть ЦСП, листовой с поклейкой мягкой черепицы. А -а -а. Тоже интересно. А -а -а. Ладно, спасибо другу, передам ваши брошюрки. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, вот у вас термопанели, они на пенопласте? А для цоколя подходят они? Да? Для? для цоколя могу порекомендовать вам из фибробетона инзустные. -а -а. Покрытие идет, фибробетон, основа также Но здесь надо будет затирать швы и красить в цвет. Цвет крыши, например. Здесь уже готовый. То, то есть тоже можно, да, для да? цоколя использовать. Для цоколя, как правило, берут коричневую темной расшивку. Выбирайте отопление нового поколения, электрические. Шпон. А с термопанелями да. можно? Каменный шпон. На ровную поверхность Да, можно его для фасады, для внутренней отделки Вместе с термопанелью на, на термопанели, чтобы шпон был Нет? Ну, нет, нет? Ага, понятно Ладно, спасибо